Друзья, всем привет! В этом видео хочу рассказать о своем неком эксперименте, так что не переключайся. А речь пойдет о компании Аврора. Аврора – это компания, которая вышла на рынок с биологически доступной продукцией для тех, кто хочет сохранить и поддерживать свое здоровье. Продукция не новая, но очень хорошего качества и по вполне адекватным ценам. Если вы уже пользуетесь такими продуктами, как спирулина, лецитин, ламинария, коралл или омега-3, то, думаю, имеет смысл зайти на сайт и сравнить цены. Ссылку на сайт я оставлю в описании данного видео. Я долго пользовалась подобной продукцией, покупая ее дороже. Пока не решилась попробовать такую же продукцию здесь. На это не просто решиться, когда тебя уверяют, что все, что дешевле, то хуже. Но я подумала: ну а что я потеряю, если один месяц все-таки возьму дешевле? И никого не слушая, заказал и попробовала. Первым на себе ощутил это мой муж. В последнее время у него был просто упадок сил. Он был постоянно сынливый. У него было иногда даже головокружение. И буквально через два дня приема всего трех продуктов человек просто ожил, он пришел с работы веселый, энергичный. Такое впечатление, что он вот только проснулся после ночи крепкого полноценного сна. Какие же продукты пил мой муж? Это корал, это СИОМАКС и sea Energy. Все эти продукты вы можете найти на сайте, ссылку на которую я оставлю в описании к этому видео. Лично я пила только Coral и Redox Prince. После приема этих двух продуктов у меня появилось высыпание на шее. То есть это свидетельствует о том, что где-то у меня остались, затаились токсины. И таким вот образом они вышли наружу. Итак, вывод. Теперь я не переплачиваю каждый месяц за каждый продукт по 100, 200, а то и 500 гривен. И покупаю все в Авроре. Качество продукции очень хорошее, мне очень понравилось. Попробуйте, возможно, вам тоже не придется больше переплачивать. Друзья, спасибо вам большое за просмотр, желаю вам здоровья и всего самого-самого наилучшего. Пока!